Привет! Что там у Google? Но Google планирует запустить автоматически созданные объекты, то есть самостоятельно будет создавать заголовки, описания и другие объекты и сочетать их с теми материалами, которые загрузит рекламодатель. Для генерации Google будет использовать целевые страницы объявлений, подходящие по тематике страницы сайта, текстовые объявления в той же группе объявлений, ключевые слова в той же группе объявлений. Если качество генерируемых материалов не устроит, то можно отказаться от этой позиции и указать Google использовать в объявлении только те объекты, которые они ему предоставили. А в течение этого года для Performance Max станут доступны улучшенная статистика с данными по атрибуции аудитории, аукционах и их влиянию на эффективность компаний, офлайн-продажи в дополнение к уже действующим посещения офлайн-точек продаж, оптимизация компаний под сезонными акциями в офлайн-точках продаж, показатели оптимизации и рекомендации. Но этом тесты придется подождать до конца года. Google-реклама будет сохранять аудитории при создании компаний Discovery, Video Action и компаний для приложений. Теперь стало возможно использовать такую аудиторию повторно. Отчеты по демографическим данным, сегменты аудитории и исключениями стали размещаться на одной вкладке «Аудитория». Типы аудитории стали называться сегментами аудитории, а ремаркетинг теперь ваши данные. В отчете «Статистика атрибуции» вы увидите, как взаимодействуют с вашими объявлениями на поиске, в КМС и на YouTube. Это поможет понять, как увеличить число конверсий и достигнуть установленных целей. Отчет «Статистика бюджета» покажет, соответствуют ли ваши затраты на рекламу установленным целям по расходу бюджета. Из отчета «Статистика аудитории» по First и данным вы узнаете, как отдельный сегмент аудитории влияет на эффективность компании. Не знаете, как проанализировать правильно? Подписывайтесь на канал и учитесь это делать бесплатно. Задавайте вопросы в наших комментариях. До встречи!